налоговом и бухгалтерском учете в 2021 году. Отмена сдачи деклараций. С 2021 года отменены обязанности по сдаче следующих деклараций. Это декларация по транспортному налогу, по земельному налогу и также упразднили форму о средней списочной численности сотрудников. Изменились формы следующих бланков. Расчет по страховым взносам уже за четвертый квартал 2020 года нужно было сдавать на новом бланке. Также изменилась форма 3 НДФЛ, которую тоже нужно сдавать на новом бланке уже за 2020 год. Порядок заполнения формы 3 НДФЛ можно скачать по ссылке под этим видео. Тарифы страховых взносов в 2021 году. Изменение ставок для IT-компаний. С 2021 года IT-компании платят взносы заработной платы по льготной ставке. Для фирм установили бессрочный пониженный тариф на пенсионное страхование 6%, процентов, на медицинское страхование 0,1%, на социальное 1,5%. Всего 7,6%. Ранее ставка для IT-фирм составляла 14%. Также особенности уплаты страховых взносов для малых предприятий в 2021 году. Продлили льготные ставки на 2021 год, которые ввели с 1 апреля 2020 года. И также ставка это составляет 15%. Из них 10% обязательные пенсионное страхование и 5 процентов обязательное медицинское страхование и обратите внимание на то, что с 1 января 2021 года увеличен мрот до 12 792 рублей соответственно суммы заработка 12 792 будут начисляться страховые взносы по старой ставке и суммы выше из оставшейся суммы от зарплаты выше 12 792 рубля будут начисляться страховые взносы по пониженной ставке 15%. Страховые взносы для ИП в 2021 году. ИП платит за себя страховые взносы в пенсионный фонд. Величина фиксированных взносов прописана в статье 430 Налогового кодекса Российской Федерации – в 2021 году сумма переводится в том же размере, который был установлен и на 2020 год. А именно это 32 448 рублей на обязательное пенсионное страхование и 8 426 рублей на обязательное медицинское страхование. Также со всех своих доходов свыше 300 тысяч за календарный год ИП платит дополнительно взносы в пенсионный фонд по ставке 1%. Это было и ранее. Представление бухгалтерской отчетности в электронном виде. С 2021 года все субъекты и все экономические субъекты, в том числе и малого предпринимательства, обязаны предоставить один экземпляр бухгалтерской отчетности исключительно только в электронном виде. Это касается и компаний нулевых, так называемых нулевых, у которых нет деятельности и сдаются нулевки. Вот даже нулевой баланс все равно нужно предоставить в электронном виде. Поэтому сейчас нужно озаботиться до 31 марта тем, чтобы приобрести электронно-цифровую подпись и подключиться к какому-то сервису. Я тут провела небольшой мониторинг в интернете и нашла сервис «Астрал» который всем известен как Калуга Астрал, но здесь можно подключиться не внедряя в 1С эту программу, а отдельным личным кабинетом по более низким тарифам. Например, тариф Zero как раз для фирм, с нулевой отчетностью, стоит всего 1000 рублей в год. Сюда уже входит электронно-цифровая подпись. Я им звонила на линию консультаций, Поэтому обратите внимание на эту компанию. Ссылочка будет в описании под видео. И вы ее видите на экране. Прямые выплаты ФСС. Наконец-то с января 2021 года реализован долгожданный механизм прямых выплат в следующих регионах. Краснодарский край, Пермский край, Московская, Свердловская, Челябинская области, Хантемансийский автономный округ, округ и города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Теперь сотрудникам, чтобы получать пособие напрямую из Фонда социального страхования, нужно оформить карту МИР, принести эти данные в бухгалтерию, Принести свой больничный лист и бухгалтер будет отправлять заявление на выплату пособия в фонд социального страхования по электронным каналам связи. Также пособие можно получать и на почте по адресу прописки. Это уже для тех, кто вообще не хочет не заводить никаких карт. Но это вы понимаете, что нужно каждый месяц приходить в свое почтовое отделение и получать эти деньги. Ну, Кому-то, может быть, это будет и удобный вариант. Заявление на выплату пособий отправляем из программы 1С бухгалтерия или 1С зарплаты управления персоналом. Кратко, порядок действий следующий. Вводим первичный документ в программе. Это может быть больничный или отпуск по уходу за ребенком. Далее формируем заявление и добавляем в это заявление первичный документ. Далее формируем реестр, добавляем в реестр заявление и отправляем в фонд социального страхования. Здесь вот на скриншотах вы видите, я уже отправила два заявления. Одно у меня заявление было на выплату больничного листа. И второе заявление было на выплату пособия по уходу за ребенком. Если вы платили пособие по уходу за ребенком в 2020 году и еще не закончили платить, то это пособие дальше будет продолжать платить фонд социального страхования. Вот у меня именно как раз такой случай и получился. Изменились реквизиты для уплаты налогов. Новые реквизиты действуют с 1 января 2021 года. Обратите внимание, что фонд социального страхования для уплаты налога на несчастные случаи. На производстве тоже новые реквизиты. С 1 января по 30 апреля будет установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов. Ниже приведены реквизиты для Москвы. В других субъектах Российской Федерации будут другие номера счетов. Вы их с легкостью найдете в интернете. Новый бланк 6 НДФЛ. Новый бланк 6 НДФЛ сочетает в себе две формы. 6 НДФЛ и 2 НДФЛ. В новом бланке стало больше разделов. Первая страница это титульный лист. Дальше идет раздел 1. В разделе 1 нужно отражать КБК по строке 0.10. И также в разделе 2, обратите внимание, тоже нужно отражать КБК по строке 0.10. В разделе 1 отражаются только срок перечисления налога и его сумму поля 0.21 и 0.22. А вот дату фактического получения дохода, дату утверждения налога и сумму фактически полученного дохода приводить не надо. Отдельно поля раздела 1 отведены внизу для того, чтобы отражать суммы НДФЛ, возвращенные в последние три месяца отчетного периода, с расшифровкой по датам возврата. Это вот нижнее поле. Раздел 2. В обобщенных показателях необходимо указывать суммы дохода, начисленные по виде дивидендов, отдельно по трудовым договорам, отдельно по гражданско-правовым договорам, количество физических лиц, получивших доход, сумма вычетов и так далее. Появился абсолютно новый раздел «Приложение 1 к расчету». Здесь уже нужно указывать данные по каждому физическому лицу подробные данные и физического лица фамилия имя отчество дата рождения гражданство код документа удостоверяющего личность серии и номер документа ну и также уже по суммам полученных доходов данного физического лица и последний раздел приложения Пока мне вот непонятно, как оно будет заполняться, но я думаю, когда выйдет новый релиз, загрузится новый бланк, будем в своих программах пробовать заполнять данный отчет и тестировать. Но однозначно здесь видно, что месяца нужно указывать, код дохода, код вычета, сумму дохода, сумму вычета. Кассовые чеки с 1 февраля детализировали наименование товаров в чеках ИП. Сейчас некоторые ИП могут оформлять чек упрощенно. Многие не указывают наименование, а просто пишут товар и общую сумму. С 1 февраля такие чеки нельзя принимать к учету. Могут возникнуть сложности с обоснованием ваших затрат. А с 1 июля уточнили случаи, когда нужно оформить кассовые чеки. Сейчас ИП без наемных работников могут выдавать товары собственного производства, выполнять работы или оказывать услуги без применения ККТ. С 1 июля ИП должны будут перейти на кассовые чеки. Если продолжить принимать к учету другие документы, могут возникнуть сложности с обоснованием затрат. Федеральный закон 129 от 06.06.2019 года. Упрощенная система налогообложения, условия применения лимитов. Чтобы перейти на упрощенку с 2021 года, доходы организации за 9 месяцев 2020 года не должны превышать 112 миллионов рублей. Чтобы применять упрощенку в 2021 году со стандартными налоговыми ставками, нужно соблюдать ряд условий. Например, доходы не должны превышать 150 миллионов, а штат 100 человек. Если допущено превышение на 50 миллионов рублей, вот этого ранее не было, по доходам и на 30 человек по штату можно остаться на упрощенке, но налог посчитают по повышенным ставкам вместо 15 процентов 20 процентов при объекте доходы минус расходы и вместо 6 процентов 8 процентов при объекте доходы. Лимиты в 150 и 200 миллионов рублей будут проиндексированы и, возможно, увеличены на коэффициент дефлятор. Переходите на сайт auditbookkurs1s.ru Ссылка на сайт будет в описании под каждым видео. Листайте на главной странице ниже. Здесь будет такой очень удобный слайдер с перечнем бесплатных видеоуроков. Вы можете... Выбрать из этого списка, который постоянно пополняется, какой-то интересующий конкретно вас урок. Например, 18 урок загрузка выписок банка. Здесь вы выбираете номер 18. извините промахнулась номер 18 загрузка выписок банка жмете и у вас сразу начинает воспроизведение данного урока еще по сайту пару слов все последние свежие материалы появляются в рубрике бланки и советы то есть если вы хотите что-то свеженькое увидеть то это все здесь также все свежие уроки они будут добавляться в конце списка на странице «Главная». То есть все, что в конце, это более свежие выпущенные уроки. И еще подписывайтесь на новостную рассылку, различные подарочные уроки и книги и специальные предложения. При подписке вам будет приходить письмо с подтверждением вашего e-mail адреса. Обязательно проходите это подтверждение, иначе почтовый сервис, в котором, с помощью которого я делаю эту автоматическую рассылку, не будет вам отправлять вот эти интересные и полезные материалы. Я вижу много подписчиков, которые не подтвердили свой e-mail. И мне придется вручную им отправлять те материалы, которые я приготовила, что достаточно трудоемко. Я сейчас, конечно, сделаю это один раз, но, пожалуйста, подтверждайте свой e-mail. Сейчас на одну неделю я отключила вот это подтверждение. Это связано с технической настройкой данного подтверждения, чтобы оно корректно работало. Через неделю все это подтверждение будет работать. Я согласна, что это, конечно, не очень удобно, но этого требует наше законодательство.